Добрый день, друзья! Сегодня мы оперируем Даниила. Здесь максимальный объем операции. Так стало, что он обратился за труднением носового дыхания, но по ходу диагностики обнаружили аденоиды, искривление носовой перегородки и тензелит. Соответственно, всю эту патологию сегодня будем лечить и объем операции максимальный. Данная КТ интересно сочетанием нескольких патологий. Выраженная аденоидная вегетация пациента, киста левой гайморовой пазухи и выраженная искривление носовой перегородки. А кроме этого у пациента был тензелит и проблема храпа. Пока пациенты готовят и подают, операционные сестры тоже готовятся к операции. Мы готовимся. Наша операционная оснащена самым современным оборудованием. Видеоэндоскопическая стойка «Олимпус». Современное анестезиологическое оборудование с большим количеством дополнительных мониторов, которые позволяют контролировать состояние пациента во время операции. Подготовка к операции состоит в том числе и в обработке рук, бесконтактная мойка. Современные антисептики позволяют безопасно провести операцию и избежать послеоперационных осложнений. Подготовка операционного поля, присоединение необходимого оборудования, монтаж. А во время операции мы пользуемся современным радиоволновым коагулятором, который позволяет минимизировать кровотечение и избежать послеоперационных осложнений. Осмотр носовой полости перед операцией, правой половины: мы видим костный гребень, мы видим большие аденоидные вегетации, которые блокируют носовое дыхание, а также вызывают постоянные, слизи по задней стенке глотки. А на этой а, картинке мы видим кисту, скрытая естественно с аустьей расширенная и большую кисту, которую мы ранее видели на снимках компьютерной томографии. На данном видео мы уже видим этап в контроля после операции, восстановленная носовая перегородка, удаленные аденоидные вегетации, которые мы видим с помощью контроля через нос. Минимальное кровотечение, параллельно мы видим, быть, какие они были и какие они стали. Также мы можем видеть расширенная сад а на этом видео мы видим удаленные аденоиды это видео контроль уже идет через рот мы видим сошник заднюю часть перегородки удаленные аденоиды еще раз осмотр носовой полости левой половины Смотрим расширенное соустья смотрим левую гайморовую пазуху и что киста удалена ее нет. А на этом видео мы видим как раз тондилектомию у лопатопластика, то есть результаты после этой операции. Даниил у нас после 15 дней после операции, поэтому сегодня контрольный осмотр. Напомню, мы здесь сделали вазотомию септопластику. Остались еще следы вазотомии, ровная перегородка, гребень здесь был, а здесь у нас тоже вазотомия, пазуха чистая, признаков воспаления нет, и вот в носовую, в носовую пазуху все чистенько здесь. И главное, что мы смотрим, это удаленные аденоиды. Ну и в себя так сделать. Ну остался фибриновый налет. Фибрин. Но полость на свободна. Сглотни. сейчас. Вот так. Хорошо. Все ровненько. И хорошо. Сейчас. Пеклам больше. Да, нет, сейчас не фотогеничен. Молодцы. Данил, расскажи с чем обратился? Обратился я с заложенностью носа. болела часто горло, частые ангины, киста, увеличение бного язычка, мешал спать, храпел. Когда была операция? Операция у меня была 5 числа. Спустя две недели чувствую себя лучше намного. Как перенес послеоперационный период? Послеоперационный период прошел у меня хорошо, ничто не тревожило, чуть-чуть было больно глотать, но терпимо. В принципе, все нормально. Ты результатом доволен операции? Результатом доволен. Спасибо большое, доктор.